Добрый вечер, друзья. С вами Владимир Добров, Чешскоумру. И сегодня я с вами проведу небольшой обзор одной из ярких партий, сыгранных сегодня. И, безусловно, нашему вниманию вашему вниманию прежде всего партия Дани Дубова против санта Шеведита. Партия сложилась для нашего шахматиста непросто, хотя, в общем-то, он. Вел борьбу прекрасно. И с дебюта, как отметили и Александр Костиник, Александр Грищук, которому тоже большой привет. Сложился для него более чем хорошо. Итак, была разыграна у нас такая вот итальянская партия, итальянские мотивы. И Видит сыграл в Д6. Здесь огромное количество продолжений у белых, начиная с хода конь d 2 слон G5, ракировка, и Данио сыграл слон G5 вот такой ход. Не сказать, чтобы он какой-то ядовитый, но в принципе он провоцирует обычную черных на реакцию, связанную с ходом g7, g5. Ну, и вот в этом продолжении, которое встречалось во многих партиях, ход вот g5, скажем, g5, g5 слон g3. Было немало здесь идей, прежде всего связано с ходом слон g4, и конь h5 играл, например, примеру, Алексей Широв. Здесь сложнейшая борьба, то есть черные с одной стороны открывают фланг королевский, с другой стороны тут свои зацепки происходят, и поля также обнажаются. Этой борьбе, к открытой борьбе Дани всегда, в принципе, готов. Дани является одним из ярчайших тактиков. Мирового уровня. И, безусловно, готов к любой такой вот любому такому продолжению. И видит, ответил опять Ход достаточно редкий. Он встречался в партиях Аниши Гири, Ход, который позволяет слону получить поле А7, но в то же время, вот это вечный вопрос, куда ставить пешку на А6 или на А5, он будоражит весь шахматный мир до сих пор. И в этой позиции. Даня применил достаточно новую концептуальную идею, но осуществил ход коня А3, это еще не встречалось, можно сказать, что это действительно новинка, вполне возможно, что подготовленная новинка. И предвидетом стал вопрос, составлять ли коня на А3, который может, в принципе, перебираться как на b 5 так иногда и на c 2 тут интересное, интересные продолжения могут возникать, видит, решил уничтожить коня, и вот после такого размина белые получают виды по линии Б. И, в общем-то, присмотревшись к этой позиции, надо отметить, что все-таки идея коня 3 весьма ядовита. У черных здесь немало было продолжений, но ни одной из них в ближайшем рассмотрении, во всяком случае, не дает полного равенства для черных. И уже сейчас можно отметить, что позиция весьма богата на идеи. В этой ситуации, видит, решил сыграть ферзь E7. Отмечу, что также был ход э, и G5, опять-таки, который несколько компрометирует структуру. Но в то же время, после рокировки, также был еще ход кладья b1. Возникла одна из таких критических позиций, где, э, видит, осуществил достаточно сомнительный маневр, э, сыграв конь Б8. Сказать сложно, насколько опасно было делать рокировку. Но после рокировки могла партия развиваться следующим образом: белые бы играли в ладья b1. И имеет смысл пешку b7 взять под контроль. То есть э, таким образом. Создавая неприятности. И для черных сейчас после ладья b1 в общем сложно найти хороший какой-то маневр. b6 играть не хочется. А вот, скажем, если играть конь d8, такой типовой перевод коня в район поля e6, белые тогда играют d4. И здесь могли возникать подобные варианты конь e6, например. И брать на e5 смысла никакого нету, потому как черные получают хорошую игру, но здесь есть крайне сильный ход ладья b5. Ладья b5, который создает страшное давление на e5, и теперь белые уже готовы на любую совершенно реакцию забирать на e5, в том числе даже на ход c6. Белые развивают сильнейшую инициативу ходом dm. E. Ну, в общем, такая вот интересная ладья. Здесь вот такие варианты могут возникнуть, где белые разрушают позицию черного короля и впоследствии получают страшную атаку после э, хода в партии, который случился, Дани, конечно же, играет d 4 играет по центру, нужно развивать инициативу, конь b7, черные обязаны держать под контролем центральные поля и ладья b1. сыгран опять-таки очень активно и правильно, то есть теперь черные по сути дела обязаны играть g5, потому как э, в случае короткой рокировки Белые могут позволить себе даже подобные маневры, как конь d 2 и f 4 вполне возможно, или просто ладья e1, то есть добиваясь достаточно солидного позиционного преимущества. После g5, слом g3 и конь b3, 4 возникла принципиальная позиция, ферзь c2, критическая позиция, где видит осуществил ошибку, он сыграл f5. Ф5, ход оказался просто неудачным, и, по сути дела, партию должен был, скорее всего, проигрывать. Но что могло случиться в случае конь G3, мы сейчас с вами обсудим. Конь G3, этот ход был правильный, в этом случае белые бьют не пешкой к центру, а именно скрывают еще линию F, таким образом создавая вот такую серьезную интригу, мы видим, что при случае пешка на f7 попадает под раздачу. Короткой рокировки, конечно же, нету, так как сразу же вырыв ферзя на g6 произойдет. И здесь у черных, пожалуй, единственный ход – это ход конь b6, который держит позицию. И партия могла протекать следующим образом. Слон b5 шаг, например. Слон d7. Ну и здесь у белых тоже большой выбор, богатый и одна из таких возможностей – это взятие на d7, ферзь бьет d7. Ну и здесь, опять-таки, выбор между Deia и интересным рваном, интересным опять-таки, ходом c4, который создает угрозу c5. И по большому счету здесь, как говорят, черт ногу сломит. Объективно белые везде стоят надежно, несмотря на то, что у черных лишняя пешка. Партия, в общем-то, могла вот таким вот образом протекать g4, c5, например, конь d5 и, скажем, ферзь b3. Здесь, после ферзь c6, конь d2, создавался действительно полный хаос, и с ходами не так просто вообще определиться, потому как у белых массы возможностей, что делать с королем? Опять-таки, может быть, все-таки уходить. В короткую сторону, тогда белые возник... конь e4 возникает с ударами на d5. В общем, действительно такая вот сложнейшая активная борьба. Видит все-таки шахматист более позиционного э, стиля. И, конечно, для него желательно было создать позицию более стабильную, чтобы э, как раз таки сдержать вот эти вот атакующие порывы Дани, и он э, в общем-то, решил сыграть по-другому. И вот ходом f5 возникла ситуация, в которой, по сути дела, белые должны были решать ее очень быстро. Ладья e 1 Четкий ход. Мы видим, черные отстают с очень сильного развития. Белые создают простейшую угрозу взятия на e 4 И позиция переходит к, форсированному, к форсированной стадии. Конь g3. Черные обязаны играть. Аж висит пешка на f5. Опять-таки, рокировки нигде нет. Е4. Конь D4 впоследствии белые сыграли, то есть сыграли G4 на разрыв пешечной структуры центра. И здесь после хода конь c5, конь d4 возник вот такой вот еще один критический момент, где видит, находит все-таки единственное продолжение, играет ладья f8, хотя ход крайне опять-таки опасен, Gf, и остается совсем чуть-чуть до победы, однако еще не все так просто. Слон бьет F5 и наносится колоссальный удар на B7. Классный ход, идея в том, что на комбит B7 последует важный шаг на B5. И теперь выясняется, что нет хода король D8 за хода конь C6, а на слот D7 лодя b 4 белые добираются до короля, в том числе на короле F7 развал происходит мгновенно, все фигуры падают, и белые должны мотовать. Ну, как мотовать? Конечно, здесь еще борьбы, борьба продолжалась. Ферзь e5, там конь h6, скажем, король g7. Ну, в этом случае белые вот такую вот страшную атаку бы э, с видами на матовые концепции. Король открыт, ну, может быть, черный еще как-то держится. Ну, с виду это крайне опасно, конечно, и ввиду этого видит, находит правильное решение. Крайд f6, прикрывает таким образом поле c6. И вот здесь, в этой позиции, Даня ошибся. Ошибся серьезно, после чего партия перешла в равную позицию. Форсирована, опять-таки, вся партия практически форсирована. Он сыграл ферзь b1, но этот ход оказался неудачным, как говорят, иногда заигрался. Здесь надо было спокойно убрать ладью на b5, создавая напряжение, продолжая держать под контролем Короля черного. И очень сложно найти сейчас какое-то хорошее продолжение, так как угроз, с одной стороны, как бы и нету, но на самом деле у черных не так много ходов. Ну, скажем, если они сыграют ладья D8, то после, скажем, ладья бьет, ну, не знаю, опять белые получают просто выигранную позицию. То есть все фигуры у них активнее. У них появляется еще и лишняя пешка. Ну, в общем-то, король черных явно не в форме. После c6, пожалуй, на ладья b5 надо выгонять ладья с пятого ряда. Ну, белые тогда продолжает ладья b6. И на слон d7 уже пассивно черным приходится вставать в оборону. Здесь уже можно было продолжать ферзь b1, захватывая линию B. И, в общем-то, инициатива белых бесспорно. Сыграв ферзь B1, партия перешла. К следующему продолжению. Конь b7, ферзь b7: здесь уже не хватает материала для того, чтобы перехватить инициативу. Опять-таки, конь f5, ладья f5 пришлось играть именно так. Уже время было не так много. Ладья 4, ладья d1, король h2, и все вело. Партия сводилась к тому, что сейчас должна была она закончиться с вечным шагом. Ферзь c6, король d8, шаг на 8, король d7. Шаг опять-таки на b5, король e6, и вот здесь был важный момент для Дани, который он, к сожалению, просмотрел. Ферзь c8, шаг король f6, ферзь h8, и на король f5 Даня ошибся очень серьезно, сыграв f3, пропустив элементарное взятие, и выяснил, что черный король скрывается за своей ладьей в случае ферзь f3 король d2, ферзь c 2 король убегает на c1, и черные следующим ходом дают фатальный для белых шах. На этом партия бы завершилась. Ну, партия завершилась после хода слон c6, сейчас мы этот момент посмотрим. И, в общем-то, матовые угрозы, созданные видитом, казались, как сказал, фатальными. Что же надо было сделать? Был... Единственный момент, который как раз-таки Дани упустил, это тактический шаг на c8. И выясняется, что черным невыгодно брать ладью на e4, потому что в этом случае белые матуют. Дается шаг, король d5, и, конечно же, не ферзь d1, а очень красивая такая вот упаковка в центре доски, где белые бы уже радовались жизни. Ну, вот, в общем-то, был такой момент для него. И здесь, пожалуй, черным ну, приходится возвращаться либо на G6, либо на F6. И тогда вечным шахом партия завершалась ничью. Очень э, обидное, конечно, поражение для дания То есть, и вел он партию очень вдохновенно и старался. И, в общем-то, ярко в своем фирменном стиле играл, на радость зрителям. Но так случается, что же будем надеяться, что он все-таки... В хорошем настроении, как и после первого тура, уйдет на, скажем, он небольшой отдых и вернется завтра с новыми силами, станет сильнее.